И всем привет, с вами снова Итисо, и в этом видео мы будем играть в игру под названием Легенды закономаний В этом видео я хочу попытаться набрать как можно больше камней и ветра, чтобы получить предложение обмена и попробовать сделать его. Это, это видео как бы будет состоять из двух частей, то есть я первую часть опубликую, наверное, 21 февраля. Сегодня, точнее, если это выйдет, конечно, 21 февраля. Ну, ну вы поняли. Ну, и вторая часть будет, ну, выйдет на следующий день. Я ее сниму. Так, ну, давайте приступать к делу. В этом видео нам нужно собрать как можно больше камней и ветра. И тут я, как только зашел, я нашел тут кое-что интересное. Это просто было бы реклама то что ты можешь потратить не ну это мне не понравилось это мне не понравилось я подумал там какие-то билеты будут ancient chest пишут же ну ладно так все это очищаем убираем и новый дракон недели тут уже шичок Прошел. Шичок уже ушел. И пришел дракон-бубенчик. Хотя какое-то время уже не совсем такое, чтобы дракона-бубенчика делать. И тут я бы вполне бы смог бы его вывести. Извините, снова реклама фейсбука и пабга. Я бы смог бы попытаться что я вообще говорю? Попытаться, ну хорошо, но я забыл, что я говорил. Так, значит, сегодняшним сегодняшним Драконом Дня будет Дракончик Кипения. Пожалуйста, пишите в комментарии имя для Дракона Кипения. И я выберу самый лучший вариант. Если, конечно, их будет несколько. Ну, просто из одного варианта сильно выбирать не приходится. Как вы уже поняли. Угу, еще ферму можно построить. Ну, круто, круто, круто. У меня проблема с жилищами там. О, храм ветра, храм земли. Не знаю, не знаю. В принципе, я особо фермой не пользуюсь, поэтому давайте все-таки храм ветра. Да, сделаем его. Давайте посмотрим, кто у нас тут вывелся за час и 30 минут. И у нас тут вывелся дракоша пыль. о не это за три минуты. Это очень классно то, что теперь есть дракон пыль. Мне это очень понравилось то, что все-таки появился этот дракончик пыль. Да у меня нет дракона эльфа. Какие про каких драконов эльфов вы вообще говорите? Давайте. Ух ты. Собирайте удачу за каждое неудачное введение этого временного дракона. 25 попыток? Нужно 25 попыток сделать для этого дракона, чтобы его же и получить. Хм, что-то мне как-то это не нравится. У меня до сих пор нет дракона зелень. Как это вообще возможно? Короче, в следующем видео будет драконом дня дракон зелень. Ну, тут я не хочу. Тут по-любому получится какой-нибудь огонь. Или дым, или пыль. Ну, конечно, и так они могут получиться, но... Один час 30 минут снова. Вот бы было 4 часа. Так, наша цель этого видео, ну, этой... этих частей, как бы... М -м, пособирать как можно больше камней ветра. Это нам понадобится чтобы попытаться сделать предложение обмена, если оно тут вообще у меня как-то каким-то образом задействуется. Давайте посмотрим вообще на вот это все, как тут это все выглядит, где мы остановились. Кстати, я должен был получить древнее жилище, но нет. Так, о, битва с боссом за билеты. Я готов. Дайте, дайте, дайте. Ага. Да, тут, кстати, вот эта стихия очень интересная, которая вот это Вот это вот... Это интересно, очень, очень интересно. Так, ну, идемте в бой. Что тут долго тянуть? Они уровень четвертый, пятый, а мы тут вообще-то десятый. Ох ты сильно сильно ну с этим ничего не поделаешь вообще уже мне нужно начинать как бы зеленых драконов выводить потому что до сих пор у меня нет на 13 или 14 уровне вообще зеленых драконов Ну, на 13 30 еды а следующего босса получите один билет это по виду похоже на дракона яблоко либо же персик, а это Тут... это не черника, это не черника, бонзай, я вообще забывал драконов. Вот я только бонзая помню, по виду могу догадаться вот этот вот, это персик либо же яблоко, а это вот кто-то вкусный тоже, судя по всему. А это вот я его очень часто видел, но я его вообще забыл. Калао. Почему они все время одних и тех же драконов? О, это кто? Черник. Вот по виду я бы вообще бы не понял, что за дракон. А если название есть, то как-то оно так сразу же все и понимается. Пишите имя для дракончика кипения. У него имя Оули, который ему, кстати, хорошо подходит. Но мы его все равно изменим. Извините, реклама. Э -э мы должны вообще изменить его имя. Это точно. Ух <звук> ты, уже дракончик пыль вывелся. Это круто, это круто. Тыква. Лонотаро пузырик вот бы мне пузырика вот бы мне пузырика интересно можно это реально так можно докупать драконов за алмазы если у тебя там не хватило несколько фрагментов мне интересно узнать друзья давайте отправим всем подарочки а что это что это красное что-то этот дракон какой-то вот эти два дракона гарпия и опять забыл я его знаю но я все равно забыл его имя они как будто такие хитрые но это мне не нравятся все эти которые лежащие опять гарпия фаербол но это сказать, нормальный мед мне нравится он такой веселый Ой, не надо это мне показывает фаербол тут вообще никого нет да Ветер мне тоже не нравился, дымок веселый, но из-за расцветки и, из и языка как-то... Ну, это древний дракон, ну тоже хитро выглядит, но зато как-то нормально. Ой, почему я не оставил три подарка, чтобы на всякий случай потом... И 10 алмазов сразу же! Очень круто, очень круто! Давайте посмотрим, что тут! И тут... Ничего! Ничего, ничего, ничего, ничего, ничего. ничего Зато задание выполнено даже три. Очень круто даже. Ага, из 15. Давайте на арене подражаемся, чтобы получать еще камни ветра. А -а -а -а -а. Нет, не подражаемся мы на этот раз сегодня. Извините, поэтому идемте на компанию ну ч ⁇ можно можно в принципе пойти чего нет давайте вот так вот с ними разберемся так хорошо быстро а так что обязательно пишите в комментарии понравилось ли это видео вам ну вообще мои видео как понравится или не совсем ну, еще обязательно напишите, что именно не так, и напишите ну, совет, если там реально что-то не в палатке. Потому что это намного лучше будет, чем просто сказать то, что видео не очень, но и не сказать причину, почему это является этаким. О, ветер бьет. Я почему-то подумал золото. У меня порядок уже. Забыл. Я год не играл, и я очень много всего что позабывал. Насладитесь музыкой, которую я добавлю в монтаж, когда я буду монтировать видео. Нет. Давайте сделаем столько вот раз. Смотрите сколько. и все равно и все равно тут живой один дракончик почему это так вот почему объяснить ладно ладно о подарочек 500 еды прям так поможет жестко хотя в принципе мне это и поможет как бы ну посмотрим 1062 здоровья а так столько же здоровья будет а, нет. <смех> наслаждайтесь красивой музыкой Ну все. извините, но пока, просто пока. Извините, скоро, ой, реклама была. В общем-то 982 камня ветра, я не знаю, нормально ли это для предложения обмена, мы сейчас посмотрим. Но вроде нужно 2000, как я видел. Угу. Что еще можно сделать? Накормить драконов. Вот давайте накормим драконов. Конечно, собирать золото у меня тут уже нечего. Ну, нет этого золота, чтобы собирать. Угу, уже не кормится. Уже 1806. Ой, 1086. Это круто, круто. Ну что еще там? А. Я быстренько подожду 30 секунд. Поставлю на паузу. Ну что, я вернулся, сколько? А, одно дают. Тогда зачем это было вообще нужно? Посмотрите на мое количество монет. Знаете, как следующее видео будет называться? Правильно. Оно так и будет называться. Ну ладно, давайте все-таки уже заканчивать. С вами был Тизу. Угу. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну а с вами был физу всем удачи, всем пока, это была Лег... игра Легенда Дракономании, и ну, в этом видео мы просто попытались собрать камни ветра побольше. Всем удачи и всем пока-пока!